Друзья, всем доброго времени суток. Мы приветствуем вас на нашем открытом уроке для начинающих изучения китайского языка. Будем изучать китайский язык с нуля и э, на основе вывесок с улиц Китая, с улиц Пекина, с улиц Шанхая. Будем запоминать с вами первые иероглифы сегодня. Нас зовут Абдулина Ринали и Белябская Наталья. Давайте посмотрим, что мы сегодня будем делать. Во-первых, разберем, как с нуля правильно изучать китайский язык, как не тратить много времени на ненужные разные вещи и про что нужно не забывать. Освоим с вами некоторые эффективные методики запоминания новых слов и иероглифов и научимся произносить сложные звуки. Также напишем и запомним 15 самых часто используемых иероглифов. Если вы еще совсем не знаете иероглифов, то будет очень крутая практика. Выучите действительно если сделаете с нами все задания, то выучите 15 новых слов. И мы с вами погрузимся в мир китайской культуры через реальные улицы Пекина и Шанхая. Вот эти все вывески в конце нашего урока вы сможете прочитать, перевести. Mm -hmm. перевести. Поймете, что на них написано. А в конце этого урока у нас есть для вас подарки для тех, кто прослушает до конца все задания, выполнит вместе с нами. Мы подарим вам гайд «Как учить иероглифы правильно». Это такие заметки, самые необходимые правила и моменты, которых нужно не забывать при изучении иероглифов. И гайд про этикет «Как стать своим в Китае», «Как не допускать ошибок в общении, находясь в совсем другой иной культуре». Мы вам отправим это все. Если вы будете с нами до конца этого урока, давайте с вами немножко познакомимся. Мы создатели онлайн-школы Майн Онлайн. -школы Man -Man все началось с создания иллюстрированного словаря с упражнениями. Вот эту прекрасную обложку и все картинки, которые есть в нашем иллюстрированном словаре, нарисовала сама Реналия. А сейчас у нас уже есть ряд онлайн-курсов на все уровни изучения. Языка с первого по шестой уровень ческий. Сказала Наташа про то, что нарисовала картинки упражнения в нашем иллюстрированном словаре, писала Наташа. Этот иллюстрированный словарь у нас э, подходит под изучение китайского на уровне ческий 2 и ческий 5. Э, упражнения на разные уровни сложности, вложили туда всю душу. Так, собственно, и начался наш проект, который потом уже образовал нашу онлайн-школу по китайскому языку. Но начинали изучение китайского языка мы, возможно, точно так же, как и вы сейчас. Я изучала китайский в педагогическом университете, я преподаватель китайского языка и культурологии по образованию. Стажировка у меня была в Далянском университете иностранных языков Талиан, Вайю, Ташия. А я начинала изучать китайский язык на Восточном факультете. Вот специальность у меня китайская филология, поэтому по призыванию я изначально не преподаватель, но потом пошла в магистратуру на методику преподавания иностранных языков. Также проходила стажировка в Уданьском университете в Шанхае. А, стажировку в Китае, конечно, отложила неизгладимые следы, очень много впечатлений, очень много разговорной практики, яркие путешествия. И теперь мы преподаватели, я преподаю в университете уже более шести лет в Российском государственном педагогическом университете. У меня есть уже большое количество выпускников с дипломами. Я более семи лет преподавала в школе общеобразовательный китайский язык для начальных классов и также более 8 лет преподавала онлайн китайский язык с разных точек мира здесь вот на фотографии показано как я работаю из Мексики с Наташей мы познакомились на курсах гидов-переводчиков водили китайских туристов по экскурсиям, по самым лучшим музеям России, Эрмитаж, Петергоф, Пушкин и собственно это тоже точка счета нашего проекта почему мы вообще вам все это рассказываем потому что наверное очень важно знать если вы сейчас что-то планируете с нами изучать вообще, кто мы, да, и, для, и как, что, что мы можем вам дать, какой у нас есть опыт. Да, и также через свой опыт мы хотим показать, где можно применять китайский язык, потому что мне он, например, пригодился на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Я работала личным ассистентом делегации Гонконг. казалось бы, Гонконг, но я с ними говорила на чистейшем Путунхуа мы авторы книг первая моя книга это грамматика современного китайского языка для начинающих она была издана в 2016 году а потом позже мы с сринали вместе создали иллюстрированный словарь путешествовали очень много по миру я была в очень многих странах и китайский язык на самом деле был необходим не только в Китае а также и в крупных городах да, где есть чайна тауны да и просто в принципе китайских туристов достаточно много в разных точках мира и здесь вот видно Мексика Бразилия и Арабские Эмираты и везде. Китайский язык был очень употребительный. И все, мне кажется, китайский язык показывает тебе насколько много всего неизведанного в этом мире. Хочется еще больше путешествовать и смотреть все своими глазами. Да, помимо китайского языка, я говорю также на английском и испанском языке, и, конечно, после китайского языка учить индоевропейские языки гораздо легче, гораздо. Это тоже еще один из таких стимулов приступить к изучению китайского, потому что мозг становится просто настолько гибким и воспринимает уже другую информацию гораздо легче мне китайский помог путешествовать в целом по Азии и узнать открыть для себя не только Китай но и Корею и Японию, потому что если вы путешествуете по всем азиатским странам, то китайский там в принципе второй в топе, ну после, например, в Корее первый корейский, а второй уже китайский, то есть все вывески, все-все-все, прежде всего переведено на китайский язык. Зачем же вообще изучать китайский? Давайте посмотрим с вами эти пункты, не пропускайте их посмотрите, что для вас здесь наиболее важно просто если вы, для того, чтобы вы двигались в дальнейшем в изучении китайского, вам нужно помнить э, цель, да, которая изначально у вас была, чтобы не сбиваться с пути. Во-первых, конечно же, это один из раз самых распространенных языков мира. Пока еще не наравне с английским, но прогрессия, в которой растет ревность в знании китайского языка во всем мире, она, конечно же, очень высокая. Да, как мы сказали, развивает вас, ваш мозг китайский язык, поэтому если вы еще не нашли для себя точную прямо цель, для чего он вам нужен, прежде всего он поможет вам развивать мышление и память, конечно же. Конечно же, поступить в ведущие вузы Китая, а, обучаться на разные специальности в, лучших, в одних из самых лучших вузов мира. Конкурентное преимущество в работе, это безусловно, даже если ваша специальность не связана с китайским языком, а, всегда с владением даже базового китайского языка работодателей будет вас заинтересован гораздо больше и, соответственно, ваша заработная плата будет э, расти. Да, это точно. Расширение кругозора, открытие для себя совершенно нового мира и новой культуры через китайский язык, безусловно, это отличный способ разнообразить вообще свою жизнь. И выйти на новый уровень путешествий, как мы сказали уже раньше. Вызывать уважение окружающих добавили здесь пункт, потому что не раз сами сталкивались с этим. Как только люди знают, что просто ты э, изучаешь китайский, тем более преподаешь, то уровень уважения к тебе, то есть с тебя совершенно другими глазами, сразу же моментально начинают смотреть, есть такая вот магия в этом. Потому что ну, есть да такой стереотип, что вот, э, китайский язык это очень сложный, он действительно по-своему сложный, э, и что если ты владеешь им на каком-то уровне, то ты интеллектуально развитый человек. Китайский язык действительно занимает лидирующие позиции. Очень много носителей китайского языка. Эта цифра постоянно растет. Мы здесь отметку дали в 1,4 миллиарда человек. Наверное, уже немножко изменилась. Это официальный язык Китайской Народной Республики. На Тайване также используют его, в Сингапуре. И вообще, это один из шести официальных языков ООН. Ну и мы упомянули большое количество чайно таунов в которых вы тоже можете говорить на китайском. Китайский язык многие лингвисты называют предлагали даже разделить на несколько совершенно разных языков, потому что диалекты китайского языка отличаются настолько сильно, что китайцы с разных частей Китая могут не понять даже друг друга. Семь диалектов крупно насчитывается, и самое главное, это, конечно же, произношение, но очень сильно отличается. Но мы не переживаем на этот счет, потому что на территории Китайской Народной Республики принят официальный диалект, он называется Путунхуа, запомните это слово, если вы его еще не знаете. И все образованные китайцы должны владеть Путунхуа, и, соответственно, все иностранцы тоже учат именно Путунхуа. Да, диалекты вам не страшны, потому что с вами, скорее всего, на диалектах не будет никто общаться. Путунхуа еще имеет другое название, это Mandarin Chinese, наверное, многие слышали. К мандаринам он не имеет никакого отношения, это его так назвали португальские колонизаторы, когда знали, что чиновники говорят на каком-то определенном языке, а простой люд говорит на другом. Это все идет от слова «мандар», который означает управлять то есть управленческий язык какие есть особенности китайского языка это конечно же прежде всего иероглифика прежде всего потому что все прежде всего думают именно об иероглифах да посмотрите написано в первом столбике предложение, записано иероглифами соответственно мы их записываем все слова не буквами, а исключительно иероглифами. Азбуки в китайском языке нету. Порядок, порядок черт иероглифа это тоже отдельный аспект, который мы разберем сейчас чуть позже. И невозможность прочесть просто так иероглифы. То есть отдельно нужно учить произношение к этим иероглифам. Соответственно, произношение записано... Да, это получается другая особенность китайского языка, о которой, кстати говоря, мало кто знает. Все слышали, как китайский язык звучит, какой он кричащий, яркий по-своему. Это выражается в тонах, мы сейчас позже о них поговорим. И слоговая система языка, как мы сказали ранее, получается, нет как бы, чтения да, определенного иероглифов, но нужно выучить транскрипционную систему и тональную систему для того, чтобы вы могли читать любые иероглифы. Но в самих иероглифах не отражается, к сожалению, их чтение не Да, и то же самое предложение, что написано слева, у нас написано также справа. Давай прочитаем. Я люблю мандарин. Иероглифов гораздо больше, чем звуков в китайском языке, поэтому мы учим изначально вторую часть произношения. И затем уже приступаем к иероглифам. Мы верим в эту методику, потому что очень часто начинают сразу мешать иероглифы, и еще очень сложные иероглифы, давать слова слова. Mm, И получается просто-напросто да, да, просто двойной стресс Вы еще не привыкли к звучанию языка Уже погрузились в уроглифы То, что для вас новое А если вы заметите, то в произношении в этом предложении написано над буквами какие-то еще галочки Это обозначение тонов То есть нужно сначала привыкнуть к чему-то для себя Более привычному, то есть к буквам Научиться их читать по-новому Потому что если вы слышали Уа, сихуэн, То если вы хорошо владеете английским языком То вы заметите, что в английском языке Эти буквы читаются по-другому это совершенно не значит, что изучать китайский язык в первое время вы будете исключительно буквы латинского языка, да, и долгое время у вас будет спрашивать знакомые на ну что, на ну что напиши уже какой-нибудь иероглиф, и вы такой, блин, я не знаю. На самом деле звуки, звуки и правильное произношение можно поставить достаточно быстро, об этом мы тоже расскажем. Итак, про произношение. Получается, транскрипционная система называется система пени. Пени по-китайски она звучит. Она появилась всего лишь в 1958 году, когда китайцы, ну так скажем, во-первых, произвели реформу письменности у себя, они упростили э, иероглифы после 1949 -го года, э, потому что до этого они были в традиционной форме. Ну, грубо говоря, что такое традиционные полные э, и... Упрощенная форма, это когда в еще больше палок получается, то есть он еще более сложный. Они это все упростили и сделали э, универсальную транскрипцию пенинь, э, чтобы, получается, э, не только сами китайцы, но и изучающие китайский язык э, могли спокойно ориентироваться в звучании. Вот, вы можете посмотреть и увидеть, что все эти буквы вам хорошо знакомы из английского языка, но, к сожалению, нужно привыкнуть к их э, э, чтению в китайском языке, потому что она сильно отличается на следующей табличке вы можете увидеть сочетание всех этих звуков и в китайском языке ограниченное количество слогов их 414 большинство из них произносится в 4 тонах о тонах мы тоже сейчас поговорим соответственно в этой таблице эту таблицу мы привели просто чтобы вы увидели что где-то есть вот такие пробелы да то есть просто какое-то сочетание звуков его просто нету поэтому мы говорим о том что произношение можно поставить достаточно быстро до да? относительно быстро так как 414 14 слогов у нас могут произноситься еще в разных тонах то все вместе они дают около вот 1332 слога с учетом тона что такое тоны Тоны это получается движение нашего голоса и мы с вами должны найти этот свой грубо говоря такой небольшой диапазончик до да, музыкальный и двигать интонацию нашего голоса не совсем наверное интонацию а больше как получается регистр находить для своего голоса вверх вниз их всего четыре, соответственно, вам нужно найти этот диапазон для себя комфортный. Все, кто начинает изучать китайский, китайский язык, вначале ну, немножко поют, да, то есть немножко ведут себя так, утрированно, скажем, для того, чтобы потом произносить эти тоны в, бы, в быстрой беглой речи более уверенно. Итак, первый тон. Первый получается самый высокий, ровненький. Риналья здесь нарисовала стрелу, вы выпускаете звук словно стрелу и двигаетесь вперед. Самое главное, никуда не свежать и не ехать наверх. Звучит это таким образом. Ши, ши, ши. Включили голос, проехались, выключили. Самое главное никуда не ехать вниз. Мы надеемся, что вы тренируетесь сейчас вместе с нами, потому что если вы будете просто слушать, то здорово, у вас какие-то знания отложатся в конце этого урока, но что-то уметь вы, наверное, вряд ли будете. Поэтому повторяйте вместе с нами, не тратьте время зря. Самое главное, практиковаться. Второе тон редактирования изобразила улитку, потому что нужно, чтобы ваш голос снизу, с какой-то комфортной нижней позиции, двигался медленно наверх. Такая немножко вопросительная интонация. Ши. И третий тон. Третий тон можно увидеть, что изображается над слогом такая галочка, стрелочка, как будто бы вы должны сначала провалиться вниз и оттуда снизу подскочить наверх. Ши. Ши. Ши. Ши. Угу. И четвертый тон. И четвертый тон. Вы словно валанчик стремительно падаете вниз и описываете всю вот эту амплитуду движения. Ши. Ши. Можно назвать его капризным тоном. Угу. Когда э, дети капризничают, да? Угу. Что-то похожее. Да. В принципе, потренироваться можно и без этого слога ши. Вы можете сказать любую букву, например, А, просто звук А, и на э, его примере также потренироваться. Зачем изучать тоны? Да, для чего они нужны? Вот у нас есть слово «чу», uh -huh. которое произносится, ну, я произнесла в первом тоне, да, и у нас есть еще три слова, которые произносятся во втором, третьем и четвертом тоне. Они так и называются, первый, второй, третий, четвертый. Соответственно, первым тоном «чу» будет «свинка», «джу», во втором тоне «бамбук», «джу», в третьем тоне глагол «варить», «джу», в четвертом тоне это Риналия так изобразила жизнь. Тоны в китайском языке играют очень важную роль. Это различительная роль. То есть для нас с вами, когда мы смотрим на эти слоги, они почти ничем не отличаются. Просто палочкой, черточкой наверху. И немножко по-разному ведет себя голос. Но китайцы в этом видят больше смысла, потому что, когда они слышат этот звук, для них отражается какой-то иероглиф. То есть они прекрасно понимают, о каком слове идет речь. А иероглифы у всех этих четырех слов абсолютно разные. друг с другом они никак не связаны. Поэтому многие в начале обучения все-таки не могут запомнить, опять же, если еще и даются иероглифы, да? еще и звуки, и слова, и тут же тон думают, ладно, тонны, ну ладно, там слово выучил и все а потом возникает очень большая на самом деле трудность в коммуникации потому что китайцы понимают вас именно когда вы говорите с тонами теперь перейдем постепенно к иероглифам сегодня у нас это основная тема, потому что их все очень любят. Посмотрите, на этом слайде расположены несколько иероглифов. Это все иероглифы. Они могут быть совершенно разные. В них может быть разное количество черточек. Они могут быть похожи просто на линии. Но все они здесь написаны одного размера. И про это сейчас поговорим с вами. Итак, иероглифы. У нас делятся они на традиционные и упрощенные традиционные иероглифы. Наташа говорила ранее. Их упростили, да, то есть в них меньшее количество черт. Сейчас все изучают именно и упрощенную иероглифику, но традиционные также продолжают быть в ходу. В Гонконге, Макао, на Тайване их используют. Вы можете посмотреть, три слова написаны слева в традиционной иероглификой и справа в упрощенном видении: Слово учиться, любить. И штука, да, счет штука, штука. Ну вот последний эроглиф совсем, да, для него узнаваемость изменился, а первые два еще более-менее, можно найти между ними какую-то схожесть. Да, упрощенные на всей территории уже Китайской Народной Республики используются, поэтому мы изучаем именно упрощенные. На самом деле потом со временем приходят у вас э, узнавание традиционной иероглифики на основе того, что вы знаете упрощенные, то есть уже примерно чувство даже появляется, не обязательно прям совсем это отдельно изучать, если у вас есть такая цель. Так иероглифы, Получается один иероглиф это один слог. Мы с вами до этого там на примере свинки и бамбука говорили, да, вот это был каждый слог. Получается один иероглиф, один слог. Но одно слово это не обязательно один иероглиф. А сл слова в китайском современном языке могут состоять и из двух иероглифов, которые как бы вместе написаны и используются. Здесь мы для вас привели несколько слов. Го это фрукт или плод. А пинго это уже яблоко. Пингуо-жи. Это яблочный сок. Первые два иероглифа. Пингуо-яблоко-жи-сок. Яблоко, Манман лай. Нашу любимое с слово. Это переводится как шаг за шагом, постепенно. Именно так мы решили назвать наш иллюстрированный словарь. И в целом теперь так называется наша школа. Потому что мы считаем, что изучать нужно все постепенно, но обязательно нужно идти. И шаг за шагом обязательно можно достичь любых высот. И достичь любых успехов да, но ну, китайцы также э, все слова которые есть в китайском языке они обязательно записываются иероглифами и именно собственные топонимы тоже записываются иероглифами э, чайковский. чайковский получается если мы смотрим с вами на эти иероглифы то они к сожалению не передают нам никакого смысла но китайцы прочитав э, вспомнят, что это фамилия чайковского Интересно, что китайцы, даже зная да, э, фамилию Чайковский, он не поймет на слуху, если вы скажете Чайковский. Даже если вы говорите по-китайски, вставляете Чайковский. Он поймет только через вот эту транслитерацию. Итак, сколько иероглифов нужно знать? Такой э, очень частый вопрос возникает. Сколько вот, чтобы все, чтобы я знал китайский? Это понятие растяжимое. Мы вам привели здесь систему, э, на которая основывается на экзамене э, международном по китайскому языку. Кей он читается по первым буквам Ханьюшо и Пинхаоши. И не чизкейк а чизкейк. Да, чизкейк. Ну, Считается, что базовый уровень общения это 150-300, получается, слов. И общение на этом уровне очень простое. Потом часки да 3-4 считается, что это общение уже более более чем на базовом уровне. И часки да 5-6 считается, что это более профессиональное владение языком. часто для того, чтобы поступить в университет, требуется часки да 4-5. На работе часто требуется да часки 5-6. Также есть новая система, вводят постепенно и добавляют еще несколько уровней HSK, но в принципе уже э, самое главное, да, вот это базовое общение мы можем увидеть из э, этого слайда. Из чего состоят иероглифы, давайте посмотрим. Вот мы вам привели пример иероглиф, э, который переводится как «остановиться», «останавливаться на ночлег». Смотрим, из чего он состоит, разбираем его по частям. Во-первых, он состоит из так называемых ключей. В данном случае этот иероглиф состоит из ключа «крыша», э, из ключа «человек» и «человек». Э, Иероглифа сотня, то есть под крышей сотня. Человек. И любой, получается, ключ состоит из черт. Наша с вами задача запоминать каждый роклиф не как новый набор палочек, а рассказывать для себя действительно какую-то историю, как сказала топ что что под крышей сотни человек. Но этот ключ-крыша пишется по определенным правилам. И эти правила нужно запоминать, чтобы каждый раз вам не вспоминать, как писать эту крышу. Получается, состоит она всего из раз, два, три, из трех черт. То есть она пишется в три этапа. Ключ-человек угу. у нас состоит из двух черт и сотня из шести черт. Соответственно, порядок изучения иероглифов у нас тоже начинается с конца, вот к началу, как мы сейчас двигались. То есть сначала мы изучаем черты, затем мы изучаем правила порядка порядок написания черт, и потом переходим же к ключам там также фонетикам другим составным частям иероглифов, из которых складывается иероглиф, и затем уже изучаем иероглифы. Такой порядок наиболее будет логичным, потому что если вы запоминаете иероглиф сразу целиком, то рано или поздно, скорее всего рано, у вас возникнет каша в голове, что очень часто и случается. На самом деле при изучении Иероглифов важно действительно обращать внимание на ключи. Они помогут в будущем классифицировать иероглифы, которые вы изучаете или которые вы уже изучили. Здесь мы привели в пример иероглифы, у которых есть одинаковый ключ. Трава, чай и овощи. У них наверху у всех этих трех иероглифов есть ключ-трава. Выглядит он вот таким вот образом. Можно запомнить его как травинки, которые действительно проросли. И все эти слова действительно имеют отношение к траве в какой-то степени. Да? Чай и овощи это в принципе трава. Но слова печка запекать гореть, у нас содержит ключ огонь, подсок источник состоит из воды, содержит ключ вода слева и все действия рукой бить тянуть толкать именно рукой они содержат ключ рука соответственно вот такая вот логика китайского языка которая которая очень часто можно проследить все сейчас мы от теории переходим к практике и начинаем запоминание слов посмотрите на слайд все эти иероглифы мы сегодня с вами вместе да, запомним и самое главное скоро. что у вас будет возможность их прописать поэтому приготовьте для себя сейчас листочек в клеточку любимую ручку или которая работать вместе с нами запоминаем слова первый э, ключ и оно же слово да этот ключ используется уже как в э, самостоятельное слово это женщина посмотрите как он записывается мы говорили про порядок черт мы сегодня не успеем в рамках этого урока э, затронуть тему как в каком порядке пишутся все черты э, но это будет в нашем подарочном гаде которые мы вам пришлем, если вы посмотрите с нами, пройдете все задания этого урока до конца. Иероглиф женщина состоит из трех черт. Пишите их именно в таком порядке, как указано на этом видео. Давайте подумаем, как же запомнить, что этот иероглиф переводится как женщина. Я привела здесь пример, ну такой вот простой детский рисунок. Вы себе просто визуализируете, что этот иероглиф похож на женщину. Для чего нужны ассоциации? Зачем их придумывать? Для того, чтобы информация откладывалась у вас в долговременную память, уже доказано, что ассоциативные методики, мнемотехники, они а, самые работающие техники для запоминания. И здесь самое главное не использовать ассоциацию чужую. На самом деле здесь мы вам будем сегодня помогать, но в дальнейшем изучении а, лучше придумывать свои ассоциации для того, чтобы информация у вас заполнилась наиболее прочно. Угу. Итак, здесь мы переходим ко второму слову. Следующее это у нас с вами поле. Если посмотреть на этот иероглиф, то можно представить себе ирригационную систему сверху, как будто бы это рисовое поле, да, и вот так вот все расчерчено, и там проходит водичка и орошает это самое рисовое поле. У вас может быть своя собственная ассоциация, на что вам похож этот иероглиф, мы вам помогаем. Посмотрите на то, как он пишется на порядок черт. Обратите внимание, вроде бы квадратика, а в нем крестик, но нет. Есть определенный способ написания. Сначала вертикальное, потом получается оборачивающий угол, потом мы с вами вписываем внутрь, по правилам сначала горизонтальные, потом вертикальные. И только потом закрываем этот самый квадрат. В китайском есть несколько иероглифов такого типа, и все они будут писаться по такому принципу. Сначала э, ограды, дата, потом то, что внутри, и потом мы это все закрываем дело. Угу. Запомнили это слово. Переходим к следующему. Следующий иероглиф переводится как «сила». Он состоит всего лишь из двух черт. Это очень важно, если у нас показано на видео, что нужно вести одной чертой, вы именно так и пишите. Почему? В дальнейшем вам это очень сильно поможет. Писать иероглифы быстро, писать их правильно, и самое главное не забывать даже, как они пишутся. Если вы каждый раз будете писать иероглиф в одном и том же порядке, черт, одни и те же черты, то вам не надо будет каждый раз заново изобретать, тратить на это время. Поэтому это очень важный момент. Как мы запомним, что этот иероглиф переводится как сила? Я здесь предложила нарисовать такую руку с мускулами и сильного, соответственно, человека. Обязательно связывайте иероглиф с его переводом, потому что ну, тогда иначе вы можете перепутать, да, как просто там силач или мускул, например, переводить. Сейчас может быть нет, да, но в дальнейшем, когда иероглиф будет все больше, то могут быть такие затруднения. Поэтому именно сильного человека вы запоминаете через вот такую ассоциацию. А теперь мы с вами складываем эти ключи, но не мы их складываем и получаем слово, а просто в языке так получилось, что если сверху пишется поле, а внизу пишется сила, то кто у нас сильный на поле? Получается мужчина. мужчина. Вот Получается новое слово мы с вами выучили, которое состоит из тех ключей, которые мы также рассмотрели до этого. Самое интересное, что мы с вами рассмотрели ключ поле и ключ сила, и они в дальнейшем будут у вас встречаться в ряде других иероглифов. И это действительно облегчит вам жизнь, вы не будете каждый новый иероглиф воспринимать по-новому. Даже в этом слове я уже вам не предлагаю ассоциацию, вам не нужно придумывать никакую картинку, потому что вы знаете перевод двух слов, просто их складывать и это уже рождается в новую ассоциацию. Вот такой уже сложный иероглиф вы можете написать. Если вы не успеваете записывать, остановите видео, у вас всегда есть эта возможность, и пропишите его правильно. Поехали дальше. Следующий ключ – вода ключи слова и посмотрите здесь у нас есть два написания одно полное и э, одно э, ниже написано то как этот ключ будет записываться в других иероглифах мы вам показывали различные слова до да, которые имеют справа э, разную часть а слева записывается именно вот как такой смайлик там э, две точки и восходящая черта э, вы можете записать сейчас э, просто э, полный иероглиф вода опять же посмотрите здесь раз два три четыре черты всего да, левое пишется в одно касание, и справа получается в два. И можно представить это как такой ручеек, от которого идут брызги воды. Да? Запоминайте, это не ручей, это вода. Угу. Следующая дверь. Ну, в принципе, похоже действительно на дверной проем, на какие-то ворота. Обратите внимание, как он пишется. Сначала мы с вами пишем точку, потом вертикальную, и потом снова в одно касание мы с вами пишем эту изогнутую линию самое главное как вы можете наблюдать и на видео и в целом белым шрифтом у одной черты нет крючочка в конце а у второй черты есть обязательно крючок в конце вы тоже соблюдаете это написание и обязательно прописывайте этот крючок наверх также из этого иероглифа мы можем увидеть то что иероглиф пишется слева направо и сверху вниз любая черта пишется сверху вниз почти любая есть черты в нашем гаде, это будет указано тоже, посмотрите, их совсем немного, они пишутся снизу вверх. Запоминаем через ассоциацию дверь, как дверки, соответственно, думаю, здесь нет особых да, затруднений. Сейчас мы возьмем еще одно слово и совсем скоро будем смотреть эти слова, значения их на вывесках, на китайских вывесках. Итак, солнце. Солнце ранее в древне языке записывалось как кружок с точкой посередине, что больше было похоже на солнце, но со временем все иероглифы оквадратились, а скажем так. И сейчас солнце пишется таким образом. То же, как мы с вами говорили ранее, то же самое правило. Сначала все, что вокруг, потом получается горизонтально внутри и закрываем этот самый прямоугольник. Солнце так и запоминаем, дорисовываем ему лучики. Помним о том, что раньше он когда-то был круглым и затем уже оквадрачивание пошло иероглифа. запомнили солнышко и еще одно слово нам здесь пригодится посмотрите мы совместили слово дверь и солнце да. и как раз таки у каждого ключа в отдельности мы соблюдаем его собственный порядок черт и сначала пишем то что в округе это двери а потом внутри то что солнце следующий иероглиф это слово рука Посмотрите, он также пишется сверху вниз. Обратите внимание да, на uh, гип-картинку, как сейчас пишется, как начинает писаться и рублев сначала, получается, влево, а потом вправо две черты, uh -huh. только потом их протыкает. Это разный тип черта, они также укажены, указаны в нашем гайде. Uh, сейчас мы с вами. Проходимся так быстро галопом, да, по, по словам, но базовые вещи, к ним обязательно нужно вернуться. Это написание черт отдельно. Рука. Как запомним, что это рука, можно через пальчики там дорисовать. Может быть, у вас есть своя ассоциация с ладонью, да, какая-то. Можете зарисовать ее, можете себе в уме эту картинку создать. И самое главное, запоминаем, что это рука. Сейчас мы вам предлагаем закрыть все ваши записи. И сделать очень важную штуку повторение системное повторение это залог очень хорошего прочного запоминания информации у многих бывает наверняка такая проблема была не в обучении не обязательно языкам в принципе почему учил да и забыл потому что не повторял повторять нужно через мгновенно через какое-то количество изученных слов затем через час через четыре часа и через день четыре дня и тогда у вас замечательно все запомнится большинство количества информации поэтому мы не подглядывайте сейчас именно напрягайте мозг и постарайтесь вспоминать сами это и будет тем самым закреплением информации у вас в голове посмотрите что это за слово остановите видео вспомните его и скажите себе ответ. да скажите себе ответ можете еще раз записать его и подписать рядом перевод и сейчас мы тоже самое сделаем с остальными словами это очень хорошая практика для вас действительно, останавливаете видео. Следующее слово. Поехали дальше. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. Восьмое. И девятое. Молодцы. Надеемся, что у вас все получилось. Если что-то забыли... Ничего страшного. Вспоминайте свои ассоциации, вспоминайте через картинки и запоминайте слова. Сейчас давайте посмотрим одну из самых, возможно, важных табличек, важных, популярных табличек на улицах и в помещениях, mm -hmm. не только Китая. Да. Особенно, когда, например, не подписано, как здесь по-английски, restroom, и когда не написаны, не нарисованы, не вот эти вот человечки. Важно а понять, куда же идти. Mm -hmm. Такое тоже бывает. Давайте посмотрим. Получается, у нас есть три иероглифа, там где э, первое написано. Первый иероглиф, второй третий. Второй и третий мы с вами только что посмотрели, это рука и помещение. А первое это мыть. Но мы с вами вторую часть иероглифа мыть не смотрели, только смотрели ключ вода в позиции слева. Вот здесь получается соединились три иероглифа мыть руки и помещение. А, получается, что это а, туалет, уборная. Дальше конкретно туалет или уборный для мужчины или для женщины. В самом начале появляется тот самый ролик, который мы ранее изучили. Это в первом варианте женщина, то есть женщина мыть руки помещение. И второй вариант это мужчина мыть руки и помещение. Вот так получается ребус складывается в нормальное абсолютно слово женский и мужской туалет. Заметьте, вы сейчас не знаете как произнести это по-китайски, да, потому что мы не затрагиваем с вами сегодня тему звуков. Но прочитать и перевести вы уже можете эти слова. Так, поехали давать дальше. Следующая партия следующая, следующая партия слов, следующая партия вывеса. Следующий ключ берем слово дерево. Посмотрите, он пишется горизонтальное, вертикальное, откидная влево, откидная вправо. Как говорили ранее, написание иероглифа начинается с горизонтальной, потом пересекающей его вертикальной черты. Потом добавляем то, что по бокам. Думаю, здесь не составит труда придумать себе ассоциацию дерева. Да, можно корни внизу, может быть, это у вас будут ветки внизу. Придумайте, зарисуйте себе ее и запомните. Он действительно похож на дерево. Да. Если вам требуется больше времени, чтобы записать, вы всегда можете остановить видео, это очень удобно. И продолжим с вами дальше. Когда у нас получается у дерева, как будто бы сверху, видите, появился еще один ключ, похожий на этот самый поле, которое мы до этого изучили, то это получается плод. Смотрите, как пишется иероглиф, это не совсем поле наверху, мы нарисовали с вами, получается, солнце, грубо говоря, и потом провели вертикальную вниз черту, обратите внимание, и потом у нас с вами две откидные Влево и вправо. Сначала пишем левую откидную, потом пишем правую откидную. Получается уже такой сложный довольно-таки иероглиф состоит из большого количества черт. Если прописать его несколько раз, раз, сохраняя порядок черт, то вы, думаю, сразу запомните, как правильно выписать. Здесь можно придумать нижняя часть на дерево, да, у нас похожей. И, соответственно, сверху может быть какой-то огромный плод, может быть поле плодов. Если вы все равно у вас осталась ассоциация верхней части как поле, можете себе запомнить как такую ассоциацию. Ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы вы запомнили это слово. Лот соединяем дальше. И смотрим, что у нас получилось, а, вода и плод. Вода плюс плод, это получается фрукт, водяные плоды. А если мы с вами посмотрим на эту вывеску, ну если бы снизу не висели так явно бананы, то мы с вами могли бы не понять, что это за магазинчик такой. А если вы знаете, что вода и плод вместе это фрукты, то вы без труда поймете, что это фруктовая лавка. Последние три иероглифа, воду распознали, плод распознали и последний иероглиф это магазинчик. Здесь можно остановить видео, рассмотреть иероглиф подробнее на этой вывеске. Это очень полезно, потому что часто глаз воспринимает вот этот машинный, да, напечатанный иероглиф, а потом ты приезжаешь в Китай, видишь разнообразие шрифтов на вывесках, каллиграфические различные написания иероглифов, и что-то не получается прочесть, возможно, с первого раза. Поэтому привыкать с самых первых уроков, поэтому а мы очень часто делаем на наших курсах, сразу вводим практику в реальное владение китайским языком в жизни это очень важно поехали дальше следующее слово которое мы берем это злак Он, написание похоже чем-то на дерево только сверху добавился еще один штрих да то есть сверху добавилась еще одна черта это получается откидная влево лево да? и снизу тот же самый то же самое дерево вот. Да, и можно здесь придумать, что такой злак у нас сверху распускается. Злак не самое употребительное слово, да, но достаточно употребительный ключ, который будет встречаться вам в очень популярных словах, потребительных употребительных словах на первых этапах изучения китайского. Поэтому запомните его как злак. И поехали дальше. Надеюсь, вы его прописали в правильном порядке черт. Угу. Под злаком мы добавляем еще один ключ, сейчас можете поставить на паузу, вспомнить его сами, это ключ солнца, угу. получается у нас слово ароматный, ароматный э, злак, злак под солнцем, да? начинает, пахнуть начинает ароматно пахнуть. Здесь написание у нас также идет сверху вниз. Заметьте, вы писали сначала отдельные ключи. И потом, когда, если они совмещаются в одном иероглифе, то они сохраняют свой порядок черт. Поэтому пишем сверху вниз в том же порядке, в котором мы изучали ранее. Ароматный. Злак под солнцем. или На солнце. В нашем случае на солнце. И соединяем слово ароматный со словом вода. И получается у нас слово духи ароматная вода да, парфюм духи китайцы называют только так ароматная вода здесь мы с вами можем видеть рекламу на которой написано на китайском языке и последние два иероглифа после английской аббревиатуры это как раз таки та самая ароматная вода парфюм опять же обратите внимание на шрифт шрифт немножко видоизменился и иероглиф стал возможно немного непривычен вот но очень важно смотреть на разные шрифты действительно для того чтобы глаз привыкал что еще мы можем в этой вывеске найти во второй строчке есть слово, которое мы также ранее изучили, которое включает в себя ключ двери. Это помещение. Да? Здесь у него, возможно, немножко другое значение. Так иногда бывает в китайском языке. Вот. Но иероглиф вы это уже знаете. Да, и здорово, если вы будете еще смотреть какие-то иероглифы параллельно, чтобы у вас приходила вот эта узнаваемость самая. Чтобы вы пока привыкали здесь у нас представлено на следующей вывеске слова шанель Да, китайцы произносят его кстати говоря, интересно Они записывают вот этими иероглифами говорят как сианная они пошли от слова ароматный для того чтобы транскрибировать шанель когда транскрибируется именно собственные, то у китайцев есть определенный список этих самых иероглифов которые можно использовать для транскрипции они всегда стараются максимально близко подойти к звучанию конечно же и всегда они стараются подойти очень близко к значению, потому что китайцы все-таки в иероглифах прежде всего видят значение, смысл. Вот. А Шанель, видимо, для них прежде всего пришел как бренд парфюма, а не как бренд одежды, поэтому они пошли от слова ароматный для его транскрипции. На вывеске большими иероглифами написано слово Шанель, и внизу уже два маленьких иероглифа, вы можете видеть, собственно, духи. Угу. Следующее слово, которое нам пригодится, это слово РОД. Достаточно легкое для запоминания, такого типа иероглиф мы уже писали, это было поле, это было солнце, сначала пишем то, что снаружи, потом внутри ничего нет, поэтому просто закрываем. Uh -huh. Это слово рот, можно придумать в нем какие-то зубы и запомнить его таким Да. Yeah. Кстати, когда вы смотрите на иероглифы, как понять, это написано рот или ограда, да? В ограде всегда что-то внутри написано, что-то вписано uh -huh. внутрь, а во рту никогда ничего не написано, он всегда пустой. Uh -huh. И следующее слово, которое мы берем, род красный, который дают все вместе слово помада. Да, это действительно так. Многие всегда удивляются и говорят, нет, не может быть, чтобы китайцы так назвали помаду, у них должно быть какое-то более сложное слово. Но история такая же, как с духами, просто рот красный, это помада. И вот получается, можно посмотреть... Любая на даже не красная помада, да. это рот красный. Да, это рот красный. <свят> и получается, реклама Dior, там мы с вами можем тоже распознать уже эти самые два иероглифа, рот и красный. Кстати говоря, под красным, если присмотритесь, то там снизу еще один иероглиф, который мы с вами изучили, когда изучали поле и, и сила. сила. Да, это самая сила. Угу. Запоминаем следующие слова. Кофе состоит из множества ртов. Посмотрите, первый состоит из двух слогов, произносится как кафе. Два слога, соответственно, два иероглифа. И первый иероглиф у нас записывается слева направо. Рот, сила, рот. То есть вы пьете, это дает вам силу, да. И второй в рот и такая, ну можете запомнить, не знаю, придумать себе ассоциацию этой части, которую мы еще э, не брали, mm -hmm. как такового перевода нет отрица, отрицания. Кто-то из наших учеников говорит, что это расческа. Или гусеница. Или гусеница. Пускай у вас будет своя собственная ассоциация. Кстати говоря, так иногда бывает, чем более странная ассоциация, но она ваша, тем лучше вы запоминаете этот иероглиф. Наша с вами задача сейчас научиться это все запоминать и классифицировать. Понятное дело, что в китаистике, да, в синологии это все называется своими собственными правильными названиями. У каждого ключа есть свое собственное название. Но иногда этого недостаточно, выучить название, которое есть в таблице, для того, чтобы запомнить. Важно иметь свою собственную ассоциацию. Да, и все-таки, наверное, первичная цель у вас овладеть языком сначала, да, а потом, возможно, если у вас есть такие планы, это преподавать его. Поэтому, может быть, имеет смысл все-таки разделять и делать упор на запоминание, а не на какие-то термины на данном этапе изучения. Посмотрите вывеску, слово кофе у нас написано, это у нас четвертый, пятый иероглиф. А после них последний иероглиф, это иероглиф помещения, заведения, то есть кафетерий. Он будет часто встречаться, кстати, в других словах тоже. Можете его себе так пока визуально попробовать отметить. Кофе записали. Посмотрим дальше. Следующий иероглиф состоит из уже изученных ранее нами ртов. Вы можете видеть, их немножко сплющилось здесь, да. И они все протыкаются одной чертой. И можете посмотреть и сразу подумать, на что же это похоже, если даже не смотреть на, название, ну, на его значение «связка», «нанизывать». Это похоже или на бусики, или на какой-то шашлычок. Например, шашлычок с мясом, или шашлычок с какими-нибудь фруктами или овощами на палочке, да, на шпажке. Собственно говоря, у этого иероглифа и есть значение, не как глагольное, как существительное, это шашлык. Угу. И следующий э, иероглиф, который мы берем, это иероглиф мяса. Да, по всем правилам мы его пишем сначала оборачивать, а потом пишем ту внутреннюю часть, внутри там два человечка пишем ключи, mm -hmm. Можно представить его как э -э, мясную лавку, да, в которой висит вот подвешенное мясо, вяленое, э -э, и тогда вы очень легко запомните этот иероглиф. Э -э, сейчас мы еще возьмем слово корова. Mm -hmm. также пишите слева направо, э -э, сначала горизонтальные у нас черты, да? горизонтальные части и потом пересекающая их вертикальная. Посмотрите, чтобы вертикальная у вас пересекала верхнюю часть, потому что если она не будет выходить, это будет совершенно другой иероглиф. Это у нас корова, нарисуем ей рожки и запомним. Либо придумать ей свою ассоциацию. Угу. И вот мы с вами наткнулись на вывеску, на которой встречается нам уже изученный иероглиф корова, второй, неважно, мы с вами не понимаем его, например, и третий иероглиф шашлычок. Мы понимаем, что здесь есть какие-то говяжьи шашлычки. Вот, собственно говоря, здесь можно вкусно покушать. Угу. Ну что у нас вторая часть? Значит? Вторая часть это вырезка, это филейная часть. И следующую вывеску мы с вами увидели, там тоже нарисованы какие-то шашлычки. Посмотрите, немножко видоизменился шрифт, можем увидеть, что эти части у шашлычка стали совсем такие горизонтальные, расплющенные. И здесь тоже написано, что это филе. И слово «мясной шашлык». Четыре иероглифа. Вот Там, видно, дают не только говяджие шашлычки, а всякие разные. А следующий ключ, который мы берем, мы его сегодня уже видели, это ключ «трава». Напис... Начинаем... Начинаем писать его также с горизонтальной черты. Ассоциацию придумываем. Очень легко, да, это может быть какие-то травинки, цветочки, еще что-то. Запоминаем этот ключ как трава. Как отдельное слово он будет писаться по-другому, но как составная часть он переводится как трава. И он есть в слове чай, который записывается также сверху вниз у нас, горизонтально, пересекающий Далее откидная влево, откидная вправо, горизонтальная, вертикальная с кругом влево и две точки слева mm -hmm. и справа. Получается, что посередине, это у нас с вами тоже своего рода иероглиф, потом вы знаете, что это иероглиф человека, а внизу, в слове чай, на самом деле это дерево, это так называемой позиции снизу. Если вы вспомните дерево и потом посмотрите на этот иероглиф, то вы увидите некоторую закономерность, они немного похожи. И теперь смотрим это самое слово чай на разных вывесках, привыкаем также к различным шрифтам. Здесь у нас с вами получилось старое чайное здание. То есть старое чайное. У нас с вами есть кофейни, а у китайцев есть чайные. Угу. И то же слово чай уже, наверное, на правом слайде, на правой фотографии вообще мало понятно было бы, что это чай, если ты плохо знаком с китайской письменностью. Да, с китайской каллиграфией. Давайте здесь повторим также по той же схеме мы... Включаем иероглиф, вы останавливаете его, вспоминаете, убедились, что вы вспомнили, и включаете дальше. Первый иероглиф. Второй роглиф. Третий иероглиф. Четвертый иероглиф. Пятый иероглиф. Шестой. Седьмой. Восьмой. Угу. Молодцы, надеюсь, что вы все вспомнили. И запомнили теперь еще лучше следить за написанием вам поможет в том числе наш гайд который мы совсем скоро вам расскажем как получить и очень важно в написании иероглифов следить за тем как вы пишете черты в каком порядке особенно если вы учите самостоятельно потому что очень много ошибок возникает переучиваться всегда как вы знаете гораздо сложнее чем изначально учить все правильно поэтому следите за этим посмотрите что очень похожи бывают иероглифы которые имеют совершенно разное значение человек восемь входить-то. Да похоже выглядят, но все-таки отличия есть. Постепенно у вас с обучением сложится какое-то вот ощущение и понимание, где есть такие вот моментики, да, где лучше пересмотреть. Ну, на первом этапе следите за всем. Большое да. дерево, Просто корень. нужно быть очень внимательным и смотреть и обращать внимание даже на минимальные черточки, казалось бы. То есть ни в коем случае не давать слабину. Да? Если точечку нужно написать в этом месте, значит вы пишете в этом месте. Потому что может случиться так, если вы точечку не добавили или какую-то черту убрали и написали ее по другим углом, то у вас просто изменилось значение. Угу. И сегодня мы взяли тему иероглифики. И, безусловно, это очень важный аспект. Но, как мы говорили в самом-самом начале, что приступать к изучению языка лучше через фонетику, поставить для себя звуки, тоны китайского языка, с... сочетания тоновые, какие-то изменения тонов, поставить себе беглое чтение, да, произношение звуков. И затем уже... Переходить к ироглифике, тем более, что первую часть можно выполнить за достаточно ограниченный слог. Ведь произношение тоже очень-очень важно. Мы вам привели на этом слайде примеры, mm -hmm. где одно и то же, казалось бы, очень похожее слово значит, совершенно имеет совершенно разные значения. Да, и абсолютно разную иероглифу. Посмотрите на левый столбик, да, получается, иероглифы никак между собой не связаны, но послушайте, как это будет звучать. Получается, что мы все сказали абсолютно разные слова. А китаец действительно бы услышал каждое слово, как оно написано на слайде. Но для нас с вами, для неподготовленного слуха, иногда это все одно, все какая-то каша, вы могли не услышать никакой разницы, но это просто потому, что вы не привыкли. Иногда кажется, что это что-то нереальное, как же можно так постоянно разговаривать, да, качаясь на волнах, как будто бы этих тонов. Можно, просто нужно привыкнуть. Точно так же, как нужно привыкнуть к иероглифам. Да, или ко всему остальному, к вождению машины, к готовке. Это такой же навык, которому можно научиться достаточно mm -hmm. легко. Ведь, прежде всего, мы учим язык, чтобы общаться, а устная коммуникация, на самая частая. Даже в мессенджерах, если вы общаетесь с носителями языка, сейчас все чаще отправляют именно голосовые сообщения. Кстати, мессенджеры, систему мессенджеров также тестировали именно в Азии, потому что... И, соответственно, азиатские народы, они очень привыкли вот к этим голосовым сообщениям, которые еще у нас иногда считаются, ну, где-то может быть там неуважительным, да, отправить незнакомому человеку голосовое сообщение. Нет, в Китае совершенно не так, поэтому вам будут приходить голосовые сообщения и отправлять, вы будете, если вы хотите общаться на таком же уровне, да, это тоже голосовые сообщения. Устная коммуникация, это очень важно, это первичная цель. Даже экзамен, про который мы говорили, ЧСК, я если вы сдаете на определенный уровень, у нас часто в школу приходят ученики, да, участники курсов, которые там хотят осваивать, например, HSK-4, говорят, вот я HSK-3 прошел, но получается по итогу, что ты действительно просто прошел. Ты даже мог сдать экзамен на HSK-3, но дело в том, что он письменный. Mm -hmm. И, соответственно, устная речь, она уходит на второй план, хотя это первичная цель вообще, для чего нужно изучать язык. Вот, поэтому обращайте на это внимание, не забывайте про это, не уходите с головой сразу в иероглифы, научитесь говорить красиво на китайском. Мы вам можем помочь с этим, можно продолжать изучение китайского языка вместе с нами. У нас подготовлено обучение на короткий срок, такой марафон для погружения в китайский язык, в котором вы научитесь правильно произносить первые звуки китайского языка, разберетесь с тональной транскрипцией, с вот этой транскрипцией пенинь. Вообще, в целом, как бы на себе попробуйте, каково это изучать китайский язык, и что на самом деле это реально, не так Страшно, как звучит. Вы за время прохождения марафона научитесь считать до 99, писать цифры и числа иероглифика, называть и записывать любые даты на китайском языке этот марафон у нас называется курсом разведкой Это часть основного курса по китайскому языку самого-самого базиса он направлен первая ступень направлена на изучение как раз звуков тонов конечно же в конце курса вы будете уметь не только произносить все звуки а еще будете уметь считать называть любые даты рассказывать о себе на китайском языке и самое самое главное говорить говорить правильно на китайском красиво с четкими понятными звуками и тонами потому что это огромная проблема вот именно в изучении китайского языка так как если вы будете изучать русские звуки на ой, китайские звуки на манер русских, да, русскоязычного или вашего родного языка, то у вас, скорее всего, возникнут очень большие проблемы с коммуникацией в разговорной практике в дальнейшем. Вот, поэтому эта часть основного курса называется курс разведка. Посмотреть, как вам китайский язык, как вам вообще формат. Если вам понравился сегодняшний наш урок, вы хотите продолжить изучение китайского вместе с нами, то мы вас приглашаем как раз на такой вот короткий период, это 10 дней личных проверок в Вместе с нами, выполнение заданий, очень здорово провести время, научиться очень многим навыкам в китайском языке на этом курсе. Давайте посмотрим, как все устроено на нашем марафоне. Марафон с полной поддержкой и обратной связью от нас подразумевает, что вы в общий чат в формате мини-группы скидываете свои задания в формате аудио и в формате видео, а мы в формате видео и в формате аудио помогаем вам разобраться с вашими, например, какими-то ошибочками, если они появились, и вы после этого делаете обязательно еще раз работу над ошибками, и в конце концов вы прорабатываете определенные звуки. Вы, получается, смотрите видеоурок, Пока смотрите видеоурок, также оттачиваете произношение, потом берете задание на канале и присылаете нам, а мы его проверяем. Угу. Видеоуроки это не просто просмотр, да, как сказала Наташа, это практика уже во время просмотра этого видеоурока, то есть вы много говорите, повторяете, останавливаете, и мы вам постоянно, постоянно об этом напоминаем. Как устроен марафон? Просматривайте уроки на обучающей видеоплатформе, с которой вы можете зайти с любого абсолютно устройства, ноутбука, телефона, планшета. Также у нас есть телеграм-канал и телеграм-чат там все очень-очень удобно группы у нас маленькие здесь вот на картинке это у нас был бесплатный формат 362 участника На самом деле группы маленькие всего очень дом до 10-15 человек но несмотря на это, это даже не важно сколько там человек потому что лично вас каждый раз каждое ваше задание каждый ваш звук проверяет лично преподаватель и очень часто это вот сама наташа да, я стараюсь ставить произношение всем участникам наших курсов а потом уже их отпускать дальше в мини-группы на другие уровни но произношение я считаю что нужно помочь всем мы сказали на этом курсе разведки да на таком небольшом марафоне вы можете посмотреть как вам подобный вид обучения все ли вам нравится убедиться в этом пройти с нами четыре больших полноценных урока множество выполнить заданий вообще почувствовать всю силу в изучении китайского языка, убедиться, что в онлайне заниматься не просто удобно, но еще и эффективно. Получите, самое главное, правильный старт на самом деле. И если даже вы решите двигаться в изучении китайского языка в дальнейшем самостоятельно, то будете понимать вообще как. Да, на делать. что нужно обратить внимание, чем нужно заниматься, какая, так скажем, ну механика, грубо говоря, изучения языка, то есть все по полочкам мы для вас разложим. Во время этого марафона мы с вами будем говорить не только про произношение, вы также будете полностью понимать систему изучения языка как нужно к этому подойти и этот марафон разведка мы предлагаем вам пройти вместо 3 1900 рублей за 1900 рублей за 10 дней прохождения этого самого марафона с полной проверкой каждого вашего задания сделали скидку потому что уверены что не все досмотрят это видео до конца, не все пройдут, потому что часто бесплатные такие онлайн-уроки в итоге так и остаются бесплатно закрытыми и непройденными. Поэтому решили сделать такую приятную скидку на 10 дней персональных занятий вместе с нами. Присоединиться к нашему курсу разведки можно по ссылке в описании. После того, как вы оплатите участие, давайте посмотрим, что произойдет дальше, чтобы вообще было понятно, да? Как, как что, что, что, будет дальше? После приобретения марафона «Разведка» в течение нескольких часов мы вышли для вас информационное письмо, в котором предупредим вас о начале марафона. За день до начала марафона мы вышли для вас письмо с ссылками для подключения к каналу и чату марафона, а также еще одно письмо для подключения к платформе, на которой вы будете просматривать видеоуроки. Всего за время марафона вы пройдете 4 видеоурока и выполните четыре задания. На платформе у вас будет доступ к видеоурокам, вы можете смотреть их с любого устройства. На канале в Телеграм расположена основная информация о марафоне и задания, а также вспомогательные видео. В течение марафона участников есть возможность заработать баллы и потратить их на дальнейшее обучение на курсе. На марафоне все участники знакомятся, выполняют задания в удобное для себя время, и мы даем обратную связь в формате видео и аудио для каждого индивидуально. Таким образом, такой будет порядок действий. Кроме того, на марафоне, на курсе разведки вы можете заработать бонусные рубли на дальнейшее обучение вместе с нами. Видите таблицу, которую мы введем для, для каждой мини-группы. И эти рубли вы можете да, потратить как такую хорошую, на самом деле, скидку на полный курс на изучение. Здесь привели некоторые комментарии от наших участников, кто проходил наш марафон. И многие говорят, что за символическую плату они не ожидали получить. Получить, на самом деле, настолько полноценные уроки китайского языка, им казалось, что это будут какие-то маленькие уроки, возможно, не совсем полноценная обратная связь, и они, собственно говоря, не ожидали, что работа будет настолько интенсивной, и, как видите, отметила Наталья, что у нее немного ломается язык и мозг, но зато действительно начинаешь слышать и понимать разницу между языками. Да, здесь хотела добавить, что мы в принципе не устраиваем какие-то массовые форматы вот таких марафонов, где тысячи человек в чате и все делают одно и то же задание, никто ничего не понимает, просто потому что нам самим, мы сами не заинтересованы в этом. Для нас важная цель, чтобы вы остались, продолжили обучение вместе с нами. Также наш формат обучения — это понятное объяснение, возможность заниматься в своем темпе. Екатерина на этом, в этом комментарии указала, что для нее было ценно то, что была дана полная как бы картина того, как нужно артикулировать, куда ставить язык, как нужно дышать, потому что это действительно помогает понять, как нужно правильно произносить звуки китайского языка и не прибегать к русским звукам и к английским звукам. Также она отмечает, что было много практики. Мы действительно считаем, что наши курсы они очень практико ориентированы, потому что мы не хотим давать вам много теории, мы хотим, чтобы вы именно научились сами говорить и произносить это все. И уже после прохождения курса первой ступени совсем, совсем, совсем скоро, да, там еще двух месяцев не проходит, у вас на курсе втором второй ступени появляется возможность созвонов с носителем языка и говорить на самом начальном уровне с носителем языка, это же просто вау, то есть не учить два года для того, чтобы однажды встретить китайца и сказать ему не хаума, угу. а, а действительно говорить на разные бытовые, конечно, простыми словами, но тем не менее правильно, четко, понятна тема, и это очень крутые ощущения, мы вам желаем их исп испытать. Здесь отметила наша ученица, что групповые занятия это дешевле, чем индивидуальные занятия с преподавателем тет-а-тет. -а -тет. Действительно это так, но обратная связь на общем курсе, когда вы находитесь в общем чате, она ничуть не хуже, чем это просто были бы индивидуальные занятия, потому что все равно каждое задание, которое вы скинете в чат, мы послушаем индивидуально для вас и дадим индивидуально по вашим ошибкам обратную связь, а не просто какую-то общую обратную связь для всего потока. У вас есть возможность выполнить эти задания в удобное для вас время не к одному конкретному какому-то дедлайну. Мы всегда даем достаточное количество времени на выполнение заданий. И самое главное, в любой там, жаворонок вы или сова вы можете сделать утром, вечером, хоть когда и отослать, получить обратную связь. И заряд мотивации и прекрасного настроения всегда есть в нашем чатике, потому что у нас между собой всегда общаются участники. Кстати говоря, про время сдачи заданий, да, у нас не просто делится на жаворонков или, например, сов, а у нас часовые люди, пояса, да, да, часовые пояса. У нас народ в чатике абсолютно с разных уголков мира, это так чудесно, они все обмениваются откуда, они все разного возраста еще к тому же, с разными вообще еще увлечениями. И мне кажется, это дополнительный заряд мотивации, потому что они все начинают знакомиться друг с другом, и мы начинаем знакомиться с ними. И в итоге у нас такая очень приятная атмосфера царит. Заговорить на китайском языке в короткие сроки — это реально, если двигаться системно, если не делать кучу бесполезных действий, если учиться с нами. Давайте послушаем успехи Екатерины после прохождения первой ступени курса, после... Четырех пяти недель обучения. Сегодня шестьють. Сегодня шестьють. Сегодня 9. Да, здесь на самом деле очень интересно Те, кто, я думаю, изучает китайский язык Или хотя бы начинал изучать Понимают, что здесь были очень сложные звуки Такие как Это всегда вызывает трудность в произношении Поэтому, слушая это видео Можно понять, что человек на самом деле Провел очень большую работу над своим произношением И за 4 недели добился очень больших успехов Если учесть, что до этого не изучал китайский вообще ни минуточки угу. И училась все-таки она не каждый день, по три часа, а в свободное время от работы, от учебы. вот к такому результату можно прийти абсолютно в спокойном темпе. И наши подарки в конце этого видео урока. А, гайд, как учить иероглифы с правильным порядком черты и правильным написанием, Там все есть в этом гайде. Если вы его себе распечатаете и будете держать сюда перед собой, то точно любой иероглиф вы сможете написать по аналогии. И гайд про этикет, как стать своим в Китае, какие, например, слова лучше не говорить, какие жесты лучше не показывать, и как себя в целом вести вежливо в Китае. Чтобы получить ссылку на все материалы, напишите нам в комментариях «хочу гайд», и мы отправим вам э, все ссылки. И как мы любим с Риналей говорить в конце всех наших видеоуроков, уроков, присоединяйся к нам и получай результаты уже сегодня. Не откладывай на завтра. Не откладывай на завтра то, что можешь начать уже сегодня. На самом деле, вот сейчас перед записью этого видео урока смотрели отзывы от участников наших курсов. И не было имени, не подписано было И Наташа вот узнала по аватарке, сказала, да, это вот у нас е Екатерина. Она у нас проходила фонетический курс, а она сейчас прошло полтора года, ну, меньше двух лет. Она сейчас уже у нас на середине курса ЧСК 5 понимаете, это высший уже такой уровень китайского языка, очень серьезный, она очень красиво, круто говорит, и... Я говорю, как, нет, ну что, с фонетического, с самого нуля начинала, то есть я совсем подзабыла, что она пришла не на среднем уровне, и Наташа говорит, да, действительно, это вот полтора года занятий, не каких-то там форсированных, не постоянных, когда вы это... только и делаете, что учите китайский, да, у нас очень много людей обучаются в университетах не по специальности китайского языка и имеют очень... Работа несколько детей, мамы с да. двумя-тремя детьми, пока детки спят, они занимаются с нами вместе китайским языком. Чьи-то детки уже занимаются с нами китайским языком. В общем, поэтому мы всегда и говорим, man, man Like, как так называется наш проект, это шаг за шагом потихонечку двигайтесь, и у вас все обязательно получится. В любом случае вам желаем э, больших успехов в ваших начинаниях, и увидимся на других уроках. Пока-пока. Пока-пока.